день. Сегодня на параде я познакомилась с интересным парнем. Мы с ним уже были в кино. Смотрели Грету Горбо. Ой, какая она красивая. Нет. Потом катались на лодке, гуляли. Он такой смешной. Такой высокой И такой... Такой... Белокурый. Он все время молчал. И угощал меня ананасной водой. Водой! А мороженым. Мороженым угощал. И мороженым. Мне кажется, что он вполне приличный парень. А пирожными? Пирожными? Пирожными. Нет. Знаете, девушки, вот я всегда хотела только одного: спокойного, тихого и чуточку, чуточку счастливой жизни. Его зовут Дик, и он тоже работает над этим. Дик, это. Дик Лемон. Да, Дик. Да Лемон. Я его прекрасно знаю. Ну, если Анна знает. Значит, он коммунист. Да, он комсомолец. Коммунист? Коммунист. А ты говорила, приличный. Ну, Элли, вечно так. Спокойной ночи. Лиззи. Коммунист, коммунист. Лиззи, а? дик славный парень. Ну что ж, пусть будет коммунист. Поздравляю! Да, да, да, да, да, да, поздравляй! Поздравляй! А вы, вы не собираетесь замуж? Да-да. Нет. Да меня никто и не возьмет. Что вы? Это вас-то! Ты да я, ты да я, я первый! Клебер, я вас слушаю. Вы, конечно, лучше меня понимаете, господин директор, что это внезапное сокращение ставит нашу организацию, в частности меня, в крайне тяжелое положение. А что вы предлагаете? Завкорма? Не успел выработать конкретных предложений. Но лично я, я полагаю, что перевод на половинную неделю... На половинную неделю? А, да. Работе. На половинную неделю будут переведены те, кто оставлен. Но, господин Директор... Хотелось бы все-таки помягче, господин директор. А Может быть не так быстро и не сразу, а, не а понемногу, не торопясь. Перестаньте, Клебер. А не недоволен а не вами. Доволен. Сейчас а время решительных действий, Пропусти. время крепкой руки, а вы по-прежнему занимаетесь. Молите, меньшего зла. О, господин кровь. Опа, Клебер! Опа! Маневр. Круче вправо, дорогой мой, Маневр. круче не то! Маневр. умоляю, умоляю! Маневр. Колер! Куда? Колер! Пропусти! Колер! Колер! Колер! Конец! Конец! Безработные, Вик. Конец! А Безработные. Конец! А Пропусти! Безработные! Безработные! А Безработный, господин комиссар. Тяжелая наша жизнь, господин комиссар. Тяжелая. Готовы, господин комиссар? Угу. Уберите народ. Я не могу так! Я не могу так! Боже мой! Боже мой! Что мне делать? Что мне делать? Я хочу голодать, Я не хочу голодать. That's what he's pushing for. Ilani Yetsch! месяцев а ты давно здесь третий месяц Придется подождать, девочка Одиннадцать месяцев И два раза был послан на работу Женщинам еще хорошо Нет Я не пойду на улицу Все так говорят <свят> Пойдем <свят> Я не пойду на улицу я буду ходить сюда каждый день и получу работу, получу. Скоро ты запоешь другую песенку, красотка. Я получу работу, я буду сидеть здесь с утра до ночи. А ночью прямо отсюда до бульвара. Пойду. Я хочу тихой, спокойный жить. Прикоснется... Вот я получу работу, тогда Дик я, мы оба, тогда заживем, тогда мы оба заживем. No! the Не хнычь, Лизи. Мы еще заживем, как лорды. Я не хочу, как лорды. Это верно. Скоро лордом станет хуже, чем безработным. Я хочу спокойной жизни. Спокойной? Это очень трудно. А? Получили бы маленькую, маленькую работу Мы бы с тобой... Не надо Не надо Однажды и в мне Любовь Пальто, купите костюм, английский драм, леонский шоу. Купите. Ёшева, элегант, просто. Купите. Бу-лам, бу хозяева страны для своих кровавых замыслов. Нам, измученным голодом, нищетой и нуждой, капиталисты рассчитывают сделать из нас кушечное мясо. Они хотят нашими же руками готовить смерть вот. нашим товарищам. Уха! И швейных машин не стреляют. Верно, Кошевские, стреляют из пулемета. А раз раньше, Дека, не работал их на войну, значит на войну работать нельзя. Нельзя. Правильно. Замечательно. Замечательно. Ну вот, натяра, вот то пластинка. Разве это не военный материал? Военный. Перевязочный бинт, марля, вата необходимы в войне. Необходимы. Консервы, сапоги, хлеб. Все это в войне такое же оружие, как и пулеметы. Откажитесь все это делать. И вы никогда нигде не будете работать. Верно, клеим! Мы будем работать! Мы будем работать суду, где не будут изготовляться орудия смерти! И мы с ненавистью и ожесточением будем препятствовать работе тех заводов, которые в своих цехах готовят смерть нашим братьям по классу, смерть нашей родине советской стране. А Советский Союз! Когда нас позовут на переоборудованный дека, мы, как один, ответим Августу Крону. Посмотрим! Что вы ответите Августу Крону. Мы <звы> вам ответим ни одного рабочего на ваш фашистский довод. Правильно! Полтовня, друзья мои! бесконечные полтовня и туманное обещание грядущего социализма Ради. ни вас, ни ваших детей не накормит. Я Август Крон, человек дела. Знаем мы вас. Я не люблю полтовни. Каждое мое слово – Эксель, Слушайте, восемь месяцев тому назад... Мною было уволено 3120 рабочих. Сейчас мне нужно немедленно 2500. Условия. Тише! Условия. Тише! Работа в две смены. Смена 9 часов. Оплата 15% ниже существующей ранее. Выживание. Дисциплина, рагул увольнение, опоздал, увольнение, рак, увольнение, грубость, увольнение. И никаких агитаций. Я вас нанимаю не разговаривать, а работать. Ну? Кто согласен? Я жду. Кто? Кто здесь, безработный? Ну? Кто согласен? Ну? Я, лидер! Что а я твой я твой твой? Твой? Твой это? Что это? Ударим в пушку! А теперь Подумай, А думай, Лизи! А чуть не пушка, Изи! Иди не ушко! Иди на ушко! Иди на ушко! Иди на ушко! Иди на ушко! Иди на ушко! Иди на ушко! Ты на на Я ходила. жена твой отец от нужды бросился воду так почему же вы молчите А ты уверен в том, что она в этом виновата? А кто же? Ты. Я? Да, ты. Удивительно. Ничего удивительного. Луиза твоя невеста. Ты ее знаешь два года. А втянул ты ее к нам. Помог ты ей разобраться? Нет. А вот теперь, когда девушка от голода сделала глупость, ты бросаешь ее. Дескать, мне стыдно, я коммунист. Ведь она пошла на дека, предала нас. И ты, и я, и все наши, кому это удастся, все пойдут на дека. Или может быть ты не пойдешь? Может быть, ты будешь стоять в стороне и наблюдать, как Луиза Кошевский, Эльм и тысячи других одураченных кроном будут работать на войну. Нет, дик. Мы коммунисты В чем так. Дело? В чем дело? Мы говорили о жизни. Да Вот это, господа, гордость нашей фирмы. Это усовершенствует тип модели ДК-48. Практика последних боев в Китае, Парагвае, Чили и Боливии показала, что наша модель применима в любой обстановке современного боя. такое третий случай на этой неделе господин крон Послушайте вы, как вас? Кашевский, господин директор. А, Кашевской. Идите сюда, пойдите сюда. Вы семейный, да? Давно работаете на этом заводе? 25 лет, господин директор. Ну вот, мой друг, возьмите эту бумажку, прочтите ее и ответьте этому человеку. За весь наш завод. За меня. За вас и вашу семью. Эту бумажку я уже читал. Ну и что же? К сожалению, господин директор, мне сюда нечего добавить. Лев Огашевский! А это все! бунт еще будет? Альчать? Нет всего! Разбудительно. Отчет! Кирик! Алло! Мы работали на конвейере, распространяли листовки, понимаешь? А у него наши бумаги, протоколы. Фу. Спокойно, спокойно, девочка, реакция. обязуется в трехмесячный срок изготовить для вышеуказанной державы следующее оружие. Летных обновленного типа HG-26 и HK-08 500 комплектов. Всего пулеметов различного типа 4500 комплектов. Зенитных орудий облегченных 75 миллиметров. Простите, простите. Зачем вы здесь? Господин директор, я Луиза. Вы меня помните? Луиза. Да, дича мое. Ради бога, Ди Клемон, он... Коммунист? Он... Нет, он мой жених. А его арестовали, Господин директор, я прошу вас освободить а, его. нет, Господин директор, Господин директор! Господа, вы можете? Господин генерал! Уберите ее, Ради блага! Выходи! Все, вы, вы бы не да. да. а Вы бы смотрите, списки. Господин директор, господин директор, прошу вас, господин директор, освободите, вы такой хороший, вы такой добрый, отпустите его, господин диверсия. Успокойтесь, <соцентр> господин Дитя мое! мои, садитесь, освободитесь, успокойтесь. Скажите, дитя мое, откуда у вас эти списки? Кто мне их дал? Кто? Это? Не? Это меня? Я не даю один на конвейер, другой по ружине, третий кельм. Ступай. Товарищи, наша упорная с вами работа под угрозой провала. Провал может разгромить нас и отбросить назад. Решительности и быстроты требует от нас обстановка. Бифки, я вам передам их лично. Стой сюда! Товарищи, первое заседание статичного комитета завода ДЭКа считать открытым. Простите! Простите! Я, кажется, не туда попал! Ты! Ой, да! Ой, да! Ой, да! меня! что вы? Ты зачем здесь? Я... Э, мне... Анни! Это Кристи! Кристи! Кристи! Анни! Куда герой? Я? Я из тюрьмы? политически. Да. Коммунист? Нет, пистолет. Ничего, это поправимо. Ну, пойдем. Товарищи, какой сегодня замечательный, радостный день. Сегодня мы одержали победу Сегодня в наши ряды влились новые сотни бойцов против империалистических войн. Разве не замечательно, что в наш стачечный комитет вошли старые пролетарии, которых долгие годы обманывала партия господина Глебера? Разве не радостно, что люди, которые еще вчера стояли в стороне от классовых боев, Мечтая только о своем личном счастье, о спокойной жизни, сегодня поняли, что спокойная жизнь в условиях диктатуры фашизма это кровавый террор, безработица, голод и война.